Ох, е... Твою мать. Ну вот конечно. конечно. Опять он. Берегитесь. Робот ежехань очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко? Нихера себе она разгоняется. Нихуя себе! То, Доброго времени патри. суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, да так, да. Канал канале Экселит Games. Спасибо. мы продолжаем Спасибо с вами играть в Атомик Тарна, 4 часть, 4 серия Бабазина нас спасла, выручила, помогла, у нас не было ни аптечек Кассетники, в зависимости от кассет, кассетник дает оружие, на котором установлен элементальный урон О, Огонь, заморозка, электричество, для установки кассет необходимо получить соответствующее улучшение для выбранного оружия, используйте радиальное меню для выбора и установки кассеты Ага Прикольно Прикольно Так, что там у нас? Какие-то детальки мы забирали, конечно, в начале прошлой части Чертеж Доминатор так, ну погнали к шкафу. Выберите желаемое действие. Перчатку сначала улучшим. Бабазина нам, конечно, помогла нифигова. Так, это у нас что? на Электризованная цель получает больше... Я предлагаю персонажа улучшить. Стужа, массовый тилькинес. А, получает модернизацию, позволяющую брать в телекинетический захват всех противников в определенном перед собой. Вот это нормальный музончик. Энергия персонажа. Полимерный щит. Полимерный бросок. Может просто персонажа пока апгрейдим? Давай, вместилище. Это что? Паркур. Так, теперь... Майор, оружие. Оружие. Теперь оружие. Недостаточно ресурсов. Электропушка. Туда расходников хотя бы сделаем. Одиннадцать аптечек нормально будет. Да давай создадим. Так аптечки есть. Авторизация еще оружие, боеприпасы. Хоть десять штучек надо сделать. Так, а на склад здесь я разрешён. могу. Могу здесь на склад зайти? Да, склад могу. Ух, нихера. Ой, ду да сколько у меня места теперь. Надо все закинуть обратно. Аптечки пригодятся в любом случае. Хотя что мне может еще пригодиться помимо аптечек? Не, понятное дело, что много всего. пока нету ни места ни патронов ой не место ни, ни оружие чтобы это все хранить все оставляем так поговорите с бабазиной да уж не бросает старушка а? такая Правда, старушка золотая ты путаешь чего-то внучок ну да изба летающая компьютер квантовый под потолком перепутаешь тут не я ничего себе не а может память у тебя девичья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 Читай, крупно повезло, что я за тобой присмотреть решила. Я тебе говорю, что да, она, ко она, как мной, будто, она как будто как будто из нашего прочего. «Слабок ты или нормальный мужик? Мужик-то я нормальный. Зато так быстрее доходит. Как ты выжил-то? Да, не выжила я. Умерла». К как это? В смысле? Дурачок, ты, что ли, такие вопросы задавать? Так бы взяла паловник и дала тебе по башке. Выживать обучено, так и выжила. Как ты Подожди, она, я говорю, как что она какой-то, она сто процентов... С Милок. Давай так. У меня извушка непростая, у тебя перчатка. И мы не задаем друг другу вопросы, что и откуда. Идет? Допустим. Она сто процентов... Странную ты дома животинку держишь. Да это не животинка странная. Чаек у меня такой, своеобразный. А курица как курица. Вполне обычная. И где она, блядь? Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел. Мы на предприятии 38 а, ну да Чего здесь только нет. Но это квантовый компьютер. Городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну не видел, так посмотри. Так, нам пора. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок,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 слушай ладно я вообще не понимаю о чем ты а -а -а. в деревне возьми она походу работала у нас далеко машина Кровь. в деревне кто такая эта баба зина затрудняюсь ответить товарищ майор Я если не знаком да а мне показалось что ты в курсе почему вы так решили да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за болезнь атомное сердце, о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молдовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову. Чувствую пиздешь. Ладно, неважно. <къех> Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Чувствую пиздеж. Мы наконец в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Охуеть, жнец. А, ну, местность-то и небольшая. Помога нам вот эта камера нужна. Да? Или нет? Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно... Вот и ворота. Открываем. А, -а, -а хитро. Вот я там сижу, правильно? Хорошо. А этот робот, наверное, где-то здесь еще ходит. Пошел, нахуй. Мясо вонющее. Детальку давай сюда. Понял. Опять где-то вертолеты какие-то. Судя по звуку, мне пизда. Ебучие пироги. Дяд, отдохни, сука. Бля, что-то их как-то чересчур много здесь. Иди, иди сюда mm. Опа-па-па-па, тихо Блять Мне надо сюда Ой, давайте я не буду с ними сражаться Сейчас начнется пиздец вот еще... Усатый вид Враги усиливают свою бдительность Сатые видроиды. Пистолет перезарядился. Блять, эти камеры просто кругом везде. Иди-ка нахер отсюда. И что, он бежит за мной просто? Все, никого здесь нету. Бля, нет, отстаньте! Бля, там кого-то придавило-раздавило. Не, ну красота неописуемая, да? Вот так вот в горах жить. Ой, не, пошли, пошли вы нахер. Не, не, не, ребят не. Давайте как-нибудь без меня Опять достижения сбросились, какого хера Опять все достижения начинаются с нуля Бля, С3, там троица стоит Ебланов Такие маленькие, а такие доставучие. Не, не, правильно будет сказать, наверное, такие маленькие а уже у Забирай. Забирай все, что видишь. Мне все детали с роботов пригодятся. О, что-то симпатичное. Фью не открывается. Есть! Все, мое, мое, мое, мое, мое. Все, лутать! О, еврейские жилки, если я жил, я не просто счастливый. Вы понимаете это? Да? Нормально, минус два у ебана. Хорошо, что их есть, никто не ремонтирует. А то бы мне худо пришлось очень. Так, она мне сказала взять тачку. Где машину надо было взять? А где мне надо было машину взять? Подожди. Интересная такая бабазина так Я машины-то и не видел никакой Тут есть какие-то сожженные стоят Ладно Прогуляемся Может ниже тачка будет Блять, опять патрульные уебки. Мое. Заряжай и пошли Но ну, неплохо, неплохо, как говорится Я хочу пистолет сменить А зачем сделали быстрый шаг? Ах ты, коршун ебучий Блядь, я в кустах застрял Ну что, чье насос? Бля, я когда, видимо, убиваю его в этой форме. Да Это ты охуел. Один выстрел. Либо дробовик улучшился, либо мне повезло, что я попал. Банки-банки, банки, банки. банки бабанки. 1955 год. Неплохо устроились. Машины я по-прежнему не вижу. А вон там жнец стоит, да? А, нет, это другая статуя. Это не жнец. Терешкова. Машину видишь? И я не вижу. А, она есть. Давай-ка ниже. Дали бы мне здесь какой-нибудь, знаешь, походный рюкзак, чтобы ты мог просто ходить, крафтить себе все, что хочешь. Чисто развлекаешься. С ребятульками. Блять. Ничего не предвещало беды. Куда он улетел? Ох, сука Что ты делаешь, блядь, майор? Что не убил нас Роботы в сложности Dark Souls что за говно? Можно не надо так? Да, видите, сверху ты особо и не увидишь, что происходит полный пиздец. Вполне себе адекватная такая погодка. Far Cry в советском стиле. Только с роботами. Да, кстати. Советский Far Cry с роботами. О, видели, как игра фризанула? Это что было сейчас? Прозвучал звук, и у меня как будто в центр экрана что-то убежало. Не понял. Может, можно на буханке поездить? А вот и станция. И поезд на месте. Осталось только сесть и уехать. Искренне надеюсь, что никаких препятствий к этому не имеется. Конечно, Никакой. имеется, блядь. А то окажется, что на дверях поезда стоит замок с гребаными колбами. Кругом трупы. Роботы застали людей врасплох. Никто не ожидал агрессии от мирных роботов? Да уж. Я сам бы не ожидал. Роботы подняли страну из пропасти, в которую нас загнала коричневая чума. За 10 лет люди... Коричневая прибыли, чума? Робот – ...это надежный помощник. Все это очень печально. Я согласен. Смотри, там есть полимер, если что, на заметку. А, так мы можем здесь просто войти в вагон. Они плохо. Добрый день, товарищ. Добро Рафик. На борт уникального скорого поезда Вихрь. Гордости транспортной системы предприятия 3826. Так, мне нужно попасть мне на нужно ВДНХ. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. Поехали. Отлично. Поехали. А почему он не такой бешен? Какой нахрен билет? Ты дурак? Кругом трупы. На предприятии введен экстренный протокол. Запускай состав немедленно. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Я инвалид и беременная женщина. Сука. <свят> Я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую. В случае наличия у вас умственной инвалидности предъявите справку из психоневрологического <свят> Ну все. Пиздец тебе. Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный ратик не является автономным роботом. Он и есть скорый поезд Вихрь. Его а -а -а. уничтожение выведет поезд из строя. Ладно. Сюда слушай, Оба. Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе. Пассажирам с детьми Доступны льготные тарифы Откуда у меня дети? нахрен касса? Все убиты Кассы не работают, билетов нет Товарищ, согласно советским законам Безбилетный проезд возможен Блядь, нет Все, сука, заткнись А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти Ладно Так, ладно, отойду пока это мне нужно эти билеты поискать. Из далеко. Ну что мне теперь каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию. Да не в восторге я от таких бесед. Ну а что делать? Выбора у нас особо нету. Билетов нет, касса закрыта. Мне нужен билет на поезд. Какой нафиг билет? Кругом озверевшие роботы. Помогите! Убивают! Это билетная касса, правильно? Извините, товарищ, но вам уже никто не поможет. Да, к сожалению. Коллега, спасти. Провал. Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Траминки. Срочно ехать. Авария. Какие аварии? Что? Какие Сов подвел. Люди погибнут. Правильно, что ликвидирован. Солнце. Зад. Чей Дай зад? Моё, снова мимо, блин. Не все роботы одинаково полезные, полезные. Учту. Мне пора. Че там? Фильмы какие-то? Ну пошли тот посмотрим или тот пойдем посмотрим. Бля, стоп, смотрим он там будет. Бля, сто процентов будет в самом дальнем блядь, углу этой карты. Вот ты хуй, черный, блядь <звы> Сука <звы> Пошли нахер от меня Металлические гандоны Ебаные пироги, блядь Невозможно Решительно невозможно Отсюда невозможно уехать. Товарищ, так, я еще похожу и к вам вернусь. Да, да, да. <звы> На-ка нахуй. Иди невозможно. сюда. Прошу прощения. Товарищ, у вас билета на поезд не найдется? Билет? Да, у меня есть билет. Но он бесполезен. Почему он бесполезен? А почему? Смотри, я как кровь отстанция. видишь. На нем не как-то странно а, ну, я лежит. Я назвал это иначе, но не хочу тебя разочаровывать. Так нет, и не может быть иных толкований. Не иных толкований, это попрятие. Вот так вот обглавивает. Сначала я проспал, потом забыл документы, потом перепутал время отправления, потом чуть не опоздал. И когда я добрался до сети за минуту до отправления поезда, все застал. <связать> Эээ, так тебя убили Товарищ, разрешите я заберу ваш проклятый билет и избавлю вас от дремучих сыновей Забирайте, забирайте скорее, и тогда проклятие рассеется Спасибо, друг Не факт Одна поездка Ура, мне не пришлось бежать в дальний конец карты <связать> Но что-то мне подсказывает, блядь очень нехорошие вещи. Что-то мне подсказывает. Очень нехорошие вещи. Так, ну привет, вихрь. Рафик, Добрый здорово. День, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда, Вихарь. Гордости, транспортной системы, предприятий 3826. Угу. Так, погнали. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться не Вот билет, запускай двигатели. Вот билет, запускай двигатели. Товарищ, ваш билет просрочен. Ваш поезд ушел. Да сука! Назад. Ты, блядь, издеваешься? Просроченный билет в кассе нашего вокзала. Просрочен? Да ты серьезно? Четыре часа назад тут все были уже мертвы. А ты в это время туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели, пока цел. Проезд по просрочному билету невозможен. Это поступок недостойный гражданина СССР. Пожалуйста, обменяйте просрочный билет. Твою мать! Нашего вокзала. Да чтоб ты сдох, скотин пузатый. А. А ты случаем не взбесился, как остальные роботы? Разгонишь состав посильней, да разобьешь лепешку вместе с нами. Безопасность пассажиров есть первейшая задача любого роботизированного транспортного средства. Наши алгоритмы. Все, я понял. И дал я ваш алгоритм. Храз. Может, на станции есть информационная нейрополимерная капсула с руководством по управлению поездом? Найдем ее, и ты сам поведешь этот вихрь. К сожалению, данная станция не является узловой. Информационной капсулы с руководством здесь быть не может. Взаимодействуйтесь. Ну пошли. Так, ладно, отойду пока. Это туда аж идти надо. Да ёбушки, воробушки, вы что? Вот я будто не набегался. Вот же касса. Почему-то нельзя зайти и сделать себе билет. Кто-то меня нашел походу. А, это что за робот? А, это пузатый. Которого задраконили. Ну что, время лутаться. Нормально там деталик лежало, конечно. Очень даже. Машинка работает? Не работает. Это что дверь закрыта? Я думал, тут по всем домам можно лазить. Тихо, я уже слышу, мразь. А вон ходит проститутка металлическая. Столовая. Эх, поесть бы поесть. Банку сгущенки забирай. Рогачевская сгущеночка. Так, как туда попасть? И там что-то есть. А тут нет ничего Бля, я вот не пойму, конечно Вот некоторые моменты вот замудрили так, что Типа, зачем? Ну вот зачем усложнять вот настолько? Пойди туда, найди то Найди это Мне кажется, вот это вот зря, конечно Вот это вот с поисками Как мне, блядь, пройти туда? Ну вот как мне пройти? Ну что, я не могу дверь откинуть от себя? Ебаный, насрал, а! Через улицу идти? С другой стороны? А, блядь, здесь закрыто! Что мне делать ну конечно идти с этой стороны где ведро и отходит нормально его сложила а это музыка блядь. я подумал на меня уже бежит кто-то Запчасти свои давай и больше не вставай. Вот дверь открытая. Келбаса! А, это огнетушители. <свист> Пидняга. <свист> так, здесь мы все залутали. Бля, свинная головушка готовится. Вкусная, смачная. Куда он тебя ведет? Чтобы вынырнуть из полиции Left shift Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень надо Вы живой? Скорее бегите Покиньте территорию предприятия Так я и хочу не могу. Мне все это разгребать предстоит Мы с коллегами тоже так думали, когда тревогу объявили Теперь вот прячемся кто где Вместо того, чтобы роботов чинить Так ты мертвый То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разрешите, я заберу ваш проездной. Вам он уже не нужен, а из меня этот долбанный Рафик в поезде все уже нервы вымотал. Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему. Рафики убивают, если с ними заговорить. В смысле? У, вот у вас остался проездной, проездной долб, или, нет? или нет? Да забирайте. Он в кармане лежит. Не могу дотянуться. А ты не пробовал. Я сам дотянусь, спасибо, товарищ. Не подходите к Рафикам, это опасно. То есть Рафик опасен? Так в смысле, я думал, Рафик не опасен. Это Гагарин? Да. Прикольно добавили. Так, хорошо, много всяких мелочей есть. Которые нам подкинули. Ух ты, нифига себе кувырок, вот эта сила, нифига... Видели, как красиво я это сделал? Смотри, сюда можно подняться. Нет, блядь. Сложись и не вставай. Мне интересно, когда я уже смогу там патроны сделать себе? Чтобы получить 100 деталей из металла, мне нужно 100 этих роботов убить. 100 роботов, блядь. Блядь, застрял. Я этих 100 роботов буду вечность убивать. Не, понимаешь, что я там, конечно, всякие детальки везде бегаю и собираю. Но это... Это, конечно, жопа, блядь. Жопа лягушки. Рафик убивает, правильно? Ну это интересно Добрый день, товарищ Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда Вихрь Так, заебал А почему пара, у меня Пропускается Диалог вы Вот билет Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу мне сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправить... Твою мать, блядь! Потому что в тот момент у меня его не было. То есть это не ваш билет. Проезд по чужому проездному документу это поступок недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ Проанализировав окружающую обстановку И я пришел к выводу, что вы Сотрудник силовых структур Занимающийся исправлением случившегося Серьезно? Ситуации. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах У вас есть... Блять, я сейчас убью этого робота Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу вас занять любое понравившееся место Дорогой товарищ Поезд отправляется через 10 секунд Воистину Свершилось чудо науки Двери закрываются. Красс, я все Двигающие никак не пойму, ста. почему вы сомнения в том, как умер профессор Заха. Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Пасту, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родней нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, что Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Вот зачем ему это? Не зачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники, например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства затмили ей разум. Все, сейчас начнется пиздец. Это что еще за хуйня? Да пиздец! Ой, блядь! Ой, блядь! Шток? Штокхаузен? Что, русская земля к себе тянет? Вставай, давай! укрытие. О, Штукхаузен! Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно, значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Прикнись ты! Товарищ Сеченов, хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Ты еще нахрена? Ладно, а, допустим. Что-то а. еще? Ага, да. Товарищ Сеченов, просит передать вам это устройство. А. Хм, полезно, спасибо. Агент Петри, вы же солдат, вы должны прикрывать меня. Пошел нахер. Ты что удумал, эй? Вот так прикрываете, а? Стой, ты куда? Вот, сука. Блять, у него тоже чит, как у меня. Нихуя себе. А ты ничего не перепутал? Потушили. А тут красиво. Прям как в Москве. Да ну нахер. Множество секретных и испытательных масштабно. полигонов, моя в которых идея. можно пройти Твоя разнообразные стро. чертежи для улучшения моя вашего арсенала. Кошек. На карте входы в полигоны обозначены вопросительным идея. знаком. Также ремшкаф Элеонора может пускать примерное расположение полигона с нужными чертежами. Выбрав интересующего вас улучшение, вы можете нажать кнопку М. Откроется карта и где примерно Находится полигон с улучшением. на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на. <ширит> Какая что тут, блять Стой, блять Опять это блудница Осторожно, внизу роботы А я-то думал, это божьи коровки Вижу Элеонору Блудница По-моему, она шикарная женщина, блядь. Выберите желаемое действие Стол качнуть надо позарез 114 ресурсов то есть я почти добрался до Доминатора Там можно и коллаж сделать, какой-то крепыш Рельсотрон Какое-нибудь улучши... Ты, блядь, мудила, нахуй! Я не думаю, что нам вообще что-то нужно сейчас из этого. О, вот сохрани это хорошо. <связывается> ну, и на на Ильич. Прямо как на ВДНХ в Москве. Только этот памятник возвели не простые рабочие, а роботы по эскизам скульптора. Подобная практика запасли Нет, его... роботы... Роботы, конечно, с какой-то стороны хорошо. Ремонтники, блядь, даже не подходите ко мне. Вообще не подходите, блядь. Почему не могу выбрать топор? Блядь, они там летают всей толпой. Формим детальки. Ладно, вперед, в него нахер. Заперто. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению. Как у меня функция отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Я же мог сзади к нему подойти. <coughs> Ох ты, сука маленькая. пилой своей блядской. Эта музыка мне не нравится. Опа. Попал. Твою мать! Иди-ка нахер отсюда. Ведь как-то слишком много всего. Не нравится мне все это? на нахуй вот то что мне дали в вна начале вот этот рывок и рывок и топор с этим можно всю игру пройти отвечаю Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Я понимаю. Бля. Ебать, вы чё хуели? Блять вы чё, охуели?! Вы обнаружены противником. Вероятно, скоро врагов станет больше. Не, я такую толпу не выиграю. Это же неадекватная херь. На момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кобели, чтобы исключить несанкционированный доступ. <гарит> Блять, больно. Ебать, вы ч, охуели? что за Шварцнегеры нахуй будем по воде бегать Блять, наконец-то он откис нахуй. Крас. Почему удар шока проходит через полимерные сгустки, а через обычную воду не идет? Она что, дистиллированная тут везде? Демонстрируйте прекрасное познание физики, товарищ майор. И вы могли бы быть правы. Но нет, вода обычная. Шок, изолированное электричество Как мне, День блядь, с ними драться? Внутри облака дисперсионного полимера. Понятно. Работает только с менее плотными средами. Например, другими полимерами. Или электрическими полями. Тоже касается и других способностей перчатки. Например... Блядь, спу... у меня в тещи закончились. Вас. Храни вас тестом, майор. Да пиздец блять Вы что, охуевшие все Откуда блять Вас только лезет нахуй Как мне сюда залезть блять Вы привлекли слишком много внимания майор Скоро здесь будет жарко да я понимаю, что мне делать, блядь А, блядь, я вижу, нахуй Ебаная камера, блядь Бля, они меня просто тушат В смысле, ты еще одного сбросил сюда? А это нормально, что они с этими щитами бегают, блядь, на постоянке? Это ж рабочий робот, рабочий робот, блядь! А это что за хуйня прибежала, блядь? Двое, блядь! в пизду вас о баланчик отлично уебываем пошли вы нахуй блять вот я нарвался неплохо так что тут у нас так мне нужно все дверь я открыл там полигон. Бегают долбоебы. И хер летает, еще восстанавливает их. Ну мне пизда. Да я спустился, блядь, на свою голову. Ёбаный в рот! Мне же больно, блядь! Я же маленький. Кнопка техобслуживания грифа. Что она даёт? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять. Без контакта с инженером-ремонтником очень недолго. Тогда стоит поторапливаться. Что задумали? Взлечу на грифе и осмотрю местность сверху. Может, увижу что-нибудь. Сука. Ах, пиздюк, блядь, черно... Усатый, блядь, феросос! Ты что, блядь, ноги задираешь, блядь? Ты кто такая? Пошел нахуй. Так, ну преодоление вертикальное, что ли? Препятствие я знаю. Крепче. Взлет на брифе конструкции не предусмотрен. Заебись. Вот мне заняться нечем. Я могу прыгнуть, кстати. Это еще что за канаты? Раньше их не было. Канаты служат для стабилизации грифа в непогоду. Хм, вот как. Может спуститься по канату? Конечно нужно. А тебе с руками нормально все? Интересный факт. С высоты птичьего полета можно О. увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Мирного, блять. Это у вас все атомы Я такие мирные? Доступ разрешен. Оружие! Стука! Блять, 144 надо, ну елки палки. Здесь аптечек хочу. Авторизация. Бойор а, -а, -а. не Ствол, боеприпасы нужны. Ну хоть столько. Авторизация. мое. Так, смотри. Патроны-то есть. Может я что-то могу улучшить? Здесь ничего не могу. Ого, 71. Могу рукоять улучшить за 112 Уменьшаю отдачу Да я хер с вами Ту -ту. Майор, оружие или способность? Ушки, а способности мы уже улучшали Нам нужен склад Бутылка? Для чего бутылка? Блять, у меня патронов для автоматов пистолетов просто А я все скрафтить его не могу Давай возьмем адреналин, гранаты И аптечки эти заберем Восстанавливает здоровье и рывок Так, там топор О А, -а, -а смотри-ка Неплохо Мне просто кажется, что сейчас будет пиздец Аллы хруст Спасибо, за. Бодис труда? А, боди труда Бодис, дебил Ух еб... Ну вот конечно разыгрыши. Опять она Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен да кто бы мог подумать, она на вид такое солнышко Нихера себе она разгоняется Нихуя себе Хорошо А как с ней бороться, блядь О нет, нет, нет! Это я ей так нравлюсь? Сука! Блять, патронов не было. Как раз тот момент, когда нужно было атаковать ее. Я себя накрутаю Ах ты проститутка Где она? Я же успел прыгнуть Хорошо Ежиха семь, солнышко! Нихуя себе! Она же меня не могла убить. Да ну нахер, в смысле я помер, она у меня просто самонаводящиеся ракеты запускает. О, хорошо. Ну это первый сложный босс такой прям вот сложный сложный пошли окна, из окна видишь ты где детка моя твою мать вот это Опять Робот очень да кто бы мог подумать, Ебать, у нее Блять, я не успел попасть. О, блять, больно! Ты маленькая проститутка? Давай, давай, давай! Хорошо На нахуй Поехала, поехала родная А сейчас она решила не попадать, да? Где она, блядь? На нахуй. Все, заряжай. Я понял, как с ней воевать. Нет, нет, нет, нет, нет. Блядь, нет. Она просто в меня упоролась. Что, шкунь не а? О, давай, давай, пошла родная. Где она там, блядь? Ой, вот это я вовремя уклонился. Блять! Блять! На изоленте? Сука, она остановится? Нет? На нахуй, ебать! Это был мирный робот, серьезно? Это вот эта вот штука мирный робот? Вам беднее, товарищ майор. У вас богатый опыт взаимодействия. Да я вроде ебал это опыт. все. У, -у, -у, -у меня? Черт. Ну да. Только я не помню ни хрена. Они друзья. Майор, оружие. О, вас... оружие. 137. Я могу сделать себе пьем, а на этот мне все-таки не хватает. 144 надо, блять, у меня 137. Ладно, потерпим чуть-чуть. Сука! Спасибо. Ну, может перерыв сделаем? Мне кажется, такая насыщенная серия получилась. Или до следующего сохранения дойдем. Давай дойдем до сохранения. У меня один патрон, блять, почему я патрона себе не сделал Как торжественно, впечатляет Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного Да, только все и мертвые Только не трупы вокруг Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0 В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство Ну а тут пиздец Я здесь все исправлю Буду рад, если ваш оптимизм оправдается ну, Оправдается, да. увидишь больше я Дмитрия Сергеевича не подведу. Мне кажется, Дмитрий Сергеевич тоже что-то с ним нечисто. Как двери открыть. тут заперто. Кто все это запирает-то? У него дом наверное, даже сортир на кодовом здании. Планировалось сделать открытие этих дверей символическим действом. Символическим? В смысле? Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей солнечной системы. которую. будут ну, что вы я не делать. высоко над входом. Попробую организовать. Подожди, блядь, чего нахуй сделать надо? Чего сделать надо? Плутоний, Урану. А, держать надо Нихуя не понимаю И что, блядь? еще раз давай и что я не могу понять смысла от этого задания а назад оттягивать ее какой пиздец И как далеко. Шел третий год. Левое зеркало не работает. Что-то застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Ну, да, конечно же, блять. Ну, а так сразу нельзя было войти? Не входить. И череп с костями. Очень ободряет. Где это? Это точно. На данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками. А вот и сохранения. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Что?